Ваш выбор операционной системы имеет значение для вашей безопасности, приватности и анонимности. Различные операционные системы подходят для различных нужд. Цель данного раздела — понять, какая операционная система подходит под ваши требования, исходя из рисков и для чего вы хотите ее использовать. Под конкретную ситуацию, под конкретные требования. Так, чтобы вы смогли выбрать операционную систему с учетом рисков и юзабилити. Вы также можете настроить вашу операционную систему для максимальной приватности. Давайте поговорим о нашем выборе операционной системы и как он влияет на вашу безопасность. Потому что операционная система — это реальная основа нашей безопасности. Есть много заблуждений, когда речь идет об операционных системах и безопасности. Вы, наверное, слышали, что маки не могут быть заражены вирусами. Множество людей также говорят, что Windows ужасен в вопросах безопасности. Есть люди, лагерь Linux, которые считают, что Linux является самой лучшей операционной системой. Давайте разберем некоторые из этих убеждений, основываясь на фактах и статистике, и выясним, к чему мы в действительности придем, когда дело касается безопасности этих операционных систем. Итак, Windows. У Windows нехорошая репутация. В этом нет никаких сомнений. У нее изначально была слабая система безопасности, но стоит отдать ей должное. В более поздних версиях операционных систем, Microsoft начали серьезно относиться к вопросам безопасности. И с учетом последних продуктов, последних средств безопасности, типа BitLocker, EMET, Device Guard, Windows Hello и достоверных приложений Windows Trusted Apps, теперь есть вполне серьезный набор средств безопасности. Подводят Windows особенно в актуальной Windows 10. Проблемы, связанные со слежкой и конфиденциальностью. Это не особо связано со средством безопасности, но это отталкивает некоторых людей. Далее, macOS 10. На сегодня, опять же, как и Windows, содержит надежные средства безопасности. Вещи типа рандомизации, распределения адресного пространства, песочница для запуска приложений, файл Вол 2, настройки приватности и магазин доверенных приложений Apple. Все сильные средства безопасности. Далее у нас Linux. Linux-подобные операционные системы, Unix-подобные операционные системы, есть их большое разнообразие. Я группирую их все в одну категорию. Если вы ищете самые защищенные операционные системы, то вы найдете их именно здесь. Такие вещи, как и Linux, являются хорошим примером этого. Это реализация разграниченного мандатного управления доступом Mac, которая удовлетворяет требованиям правительства и военных и более стандартные операционные системы, типа Debian, Arch Linux, Ubuntu. Опять же, все они имеют достаточно надежные средства безопасности. Когда мы рассматриваем Windows, Mac и Linux, все они в похожих условиях, когда речь заходит о их существующих средствах и функциональных возможностях безопасности. Не только средства безопасности имеют значение. Мы беспокоимся о том, каков наш действительный риск в реальном мире. И чтобы определить его, нам также нужно взять в расчет историю багов и уязвимостей в безопасности. Насколько слабой, собственно говоря, была конкретная операционная система. Возможно, вас интересует вопрос, какую из операционных систем мы будем считать самой слабой. Windows, OS 10 или различные Linux-системы, возможно, ядро Linux. Что из них было более уязвимым в истории? Что ж, мы можем взглянуть на это. Мы сейчас на сайте www.cvdetails.com, и вы можете ознакомиться с полной историей. Можете заметить, что ядро Linux имело больше всего уязвимостей. Можете проигнорировать приложения в списке. Далее у нас идет Mac OS X. Это может удивить некоторых людей. Возможно, они ожидали увидеть на первых позициях продукты Microsoft. Далее у нас тут Windows XP. Но это за всю историю. Нас волнует только настоящее. И что будет в будущем, если мы посмотрим на 2015 год. Интересно, что в топе здесь операционные системы от Apple. macOS OS X. Немного ниже все платформы Windows. Затем Ubuntu Linux, и еще ниже другие платформы Linux. Но это не просто количество уязвимостей, это также и степень опасности уязвимостей. Показатель того, увеличивается ли количество обнаруживаемых уязвимостей. И если мы посмотрим на Mac OS X, мы можем увидеть здесь, похоже, есть тренд к увеличению обнаружения уязвимостей. Но если мы посмотрим на степень опасности здесь, выполнение кода, серьезными здесь являются красный столбец и оранжевый. очевидно, серьезность и потенциальное увеличение их в количестве в тренде для Mac OS 10. Далее, Windows. Деление на множество различных операционных систем. Но доля Windows 7 по-прежнему 50%. И вы можете увидеть здесь все в соответствии с тенденциями. Также, знаете, обоснованная степень опасности. Отказ в обслуживании, например. Опять же, значимое количество серьезных багов по-прежнему появляется на свет. Далее, если мы посмотрим на ядро Linux... Возможно, мы можем сказать, что в последнее время есть тенденция к снижению и значительно меньшее количество более серьезных видов уязвимостей. Но есть много Linux и Unix-подобных операционных систем, и вы здесь смешали их в одну кучу. Что касается ядра Linux, в нем поменьше серьезных уязвимостей. Нужно также учитывать скорость и время, с которыми эти уязвимости исправляются. Можно сказать, что Apple и Microsoft вполне справляются с их исправлением. А если у вас менее известная Linux или Unix-подобная операционная система, то вы можете обнаружить, что выпуск исправлений происходит медленнее, поскольку за ними не стоят огромные многомиллиардные корпорации, в которых выпуск всех исправлений поставлен на поток. Мы только что рассмотрели средства безопасности и баги безопасности, но что больше всего влияет на вероятность того, что вы станете жертвой киберпреступности. Что ж, это распространенность использования операционных систем. Давайте взглянем на статистику использования систем. Мы на сайте Википедии. Смотрите. Огромную долю рынка занимают операционные системы от Microsoft. Windows 7 — 53%. Затем Windows 8, XP. Люди до сих пор используют XP. Вы можете в это поверить. Затем очень маленькая доля у Mac OS 10 8%. Далее совершенно маленькая у Linux. Киберпреступники, как и любой начинающий предприниматель, хотят наилучшей доходности от вложенных инвестиций во время и усилия. В этой связи наибольший смысл имеет нацеливание на крупнейшую аудиторию пользователей, а это Windows. В целом, вредоносные программы пишутся для одного вида операционной системы. И поэтому, в связи с тем, что Windows по-прежнему имеет самую крупную долю на рынке, именно на нее и нацеливаются киберпреступники. В этом сегменте находятся деньги, но пользователям Mac нужно быть внимательными. Волки ходят кругами. Преступники начнут фокусироваться на Mac при увеличении популярности и увеличение количества и серьезности уязвимостей. Если мы спустимся ниже, то вы сможете увидеть другой способ просмотра статистики операционных систем. И теперь в нее включены мобильные устройства. Смотрите, можно заметить, что Android становится чрезвычайно популярным. И ответом на его популярность становится внушительное увеличение количества атак на Android. И если вы собираетесь приобрести устройство на Android, вам нужно совершать покупку у Google или крупного производителя, который обеспечивает регулярное обновление в связи с багами в безопасности. На текущий момент есть миллионы уязвимых смартфонов на Android повсеместно, которые никогда не будут пропачены, поскольку никто не выпускает для них патчи. Уязвимость под названием Stage Fright заключается в том, что мультимедийное сообщение может отправляться на уязвимые мобильные устройства, с целью установления контроля над ними, и миллионы устройств уязвимы. О чем это нам говорит в контексте выбора операционной системы? Что ж, Linux предлагает самую безопасную операционную систему, плюс его доля использования на рынке мала. А это означает, что мал и реальный риск. Ландшафт угроз для Linux мал. Отрицательный момент в том, что трудно найти приложения для него. Они не поддерживают все приложения, которые могут вам понадобиться. И в этом оборотная сторона. Но вы получите наиболее защищенность в linux подобной среде мало кто атакует linux далее у вас может быть mac os 10 у которой есть прекрасный баланс это не та операционная система на которую рационально нацеливаться и в ней есть адекватные средства безопасности однако вы видели что имеется увеличение количества уязвимостей в OS 10 я бы сказал, что Mac, возможно, это хороший баланс для обычного пользователя, который заботится о безопасности и юзабилити. Но, к сожалению, в этом случае вы имеете и увеличение затрат. И далее у нас Windows. Наибольшая доля на рынке больше всего атакуется. Этот курс является решением для минимизации рисков. Несмотря на то, что вы, возможно, пользуетесь операционной системой, которая была больше всего подвержена атакам, есть решения, которые помогут вам минимизировать риск. А это цель данного курса. При помощи некоторых простых и легких шагов вы можете значительно уменьшить свой риск. Так что киберпреступники не придут за вами. Они пойдут за более легкой добычей.